Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете. Сегодня у меня на обзоре очень интересный проект. Называется он аврора Играй и зарабатывай. Здесь мы покупаем NFT-генераторы. Они нам генерируют прибыль в токенах AVR. Мы токены AVR выводим, продаем. Выводим на PunkAixWap, продаем, примеру, там на USDT. Вот если я сейчас введу 3 АВР, это будет почти 2 доллара. Можно обменивать на любую валюту, выводить себя на кошельки. В общем, проект очень-очень интересный. Я здесь, получается, вложил 550 АВР. На данный момент это 336 долларов. Ну, я думаю... Со временем данная монета она еще вырастет, она себя покажет и эти 336 долларов они превратятся, ну я не знаю там в 500 долларов, в 1000 долларов, но ну, в общем проект очень очень интересен. Кто хочет в нем также зарабатывать, все ссылки и инструкции будут в описании. Давайте я вам сейчас более подробно попытаюсь рассказать вот я сделал на моем сайте вот я разместил ссылку на marketplace на android на iphone приложение и код активации и адрес контракта данной монеты и что он из себя представляет скачайте игровое приложение аврора подключите NFT генератор и получайте прибыль ежесекундно чтобы здесь Зарегистрироваться вам нужно скачать приложение Либо же на Android, либо же на iPhone Когда вы скачали приложение вот, Вам нужно будет в данном приложении Придумать свой логин, электронную почту, пароль Подтвердить пароль и вписать код активации Код активации будет на моем сайте под видео Ссылка будет в описании Вписываем код активации Который вы видите на экране. Ставим здесь галочку. И нажимаем продолжить. Далее я вам потом покажу. Как работает само приложение. Далее вам нужно будет. Когда вы зарегистрировались на самом приложении. Зарегистрироваться на сайте Аврора. Зайдет в Marketplace. Открываем Marketplace. Вот так вот он будет выглядеть. Подключаем сюда свой кошелек MetaMask. Либо же TrustWallet. И так само, когда вы здесь будете регистрироваться, вам здесь нужно прописывать ту самую электронную почту, которую вы прописали в приложении. У вас должна быть одинаковая электронная почта в приложении и в Marketplace. С этим разобрались. Так само я вот на сайте вот написал, важно при регистрации указывать одну и ту самую почту. Далее, вот здесь команда разработчиков команда кто придумал вообще данный проект, все живые люди вот здесь все ссылки на соцсети, чаты разные есть, также данная компания проект он майнит биткоины и мы с вами сможем получать данные биткоины, если мы прокачаем NFT генератор до 15 уровня прибыль от дохода работы майнинг ферм за вычетом Затрат на аренду помещения, налоги, электричество и так далее будет распределено следующим образом. 40% между владельцами пропорционально цене NFT генераторов, прокачанных до 15 уровня. То есть, если у нас генератор будет прокачан до 15 уровня, мы с вами будем еще получать, кроме монет АВР, биткоины. Вообще, игра сама выглядит очень... Прикольно, я когда-то раньше играл постоянно в, в игры Sega, Sony, Sega Dreamcast, ну и так далее. Здесь то же самое. Вот, допустим, вы играете в гоночки какие-то, вы там проходите уровни и развиваетесь, что-то себе докупляете. Так само и здесь. Очень интересно, все сделали, придумали. Но ну, здесь мы будем с вами зарабатывать реальные деньги. также по поводу скамов. кто думает что все это скам короче как и все ну не знаю друзья сейчас давайте перейдем в телеграм-канал их здесь вот сами все почитайте ознакомитесь сейчас в конце сайта я вам покажу телеграм. перейдем в телеграмм так открываем вот здесь вышла новость все кто живут в россии вы можете от получить мир карту ну, аврора именно от альфа банка и здесь условия ну я не знаю альфа Банк будет э, работать э, с проектом который ну скам, как вы сейчас вот напишите опять скам короче все мы здесь бабки потеряем ну, не знаю вот кто, кто из россии пишите альфа банк работает с скамными проектами также вот э, они завтра здесь будут вот Пища жизни в субботу 3 декабря. Аврора здесь спонсор. Далее здесь вот добавили. Разные бонусы. Точнее NFT бокс. Который мы можем купить. И нам по-любому здесь выпадет приз. Также вот э, в данном чате есть видео. Про то что такое скам. Ну и все такое. Кому это все интересно. Перейдете в Telegram. Ознакомитесь. Итак. Давайте я вам покажу здесь генераторы, Marketplace, вот. Как купить здесь генератор и начать здесь зарабатывать. Вот вы переходите в Marketplace, также вы зарегистрировались в самом приложении. Далее, чтобы купить, вам нужно определиться, какой вам генератор нужен. Ну, давайте, к примеру, проведем вот мой 550 AVR. Нажимаем здесь подробнее читаем ознакавливаемся нажимаем здесь кнопочку купить недостаточно средств на MetaMask. видите чтобы данный генератор купить нам нужно перейти панкейка Swap и купить 550 AVR. у вас здесь есть к примеру есть детей есть 337 долларов вы делаете здесь опров и покупаете монеты ну я думаю кто пользуется Pancake Swap, покупать здесь монету тот понимает о чем я говорю на Пукоине мы можем посмотреть курс данной монеты все круто ну все классно и давайте вам сейчас еще чтобы вы убедились что это не скам проект я здесь специально с приложения вывел три монеты AVR в мой аккаунт перейдем нажму здесь вот снять укажите сумму и здесь вот нам пишут, что в данный момент мы можем до 200 АВР снимать нажимаю здесь 3 и нажимаю вывести Итак, идет синхронизация с метамаском и сейчас еще вам покажу, как добавить в метамаск данную монету для тех, кто не знает Итак, мне нужно заплатить вот сумма за газ получается 0,13 центов да? Ну, нажимаем здесь подтвердить. Поэтому ну, я это только показываю на видео, зачем мне выводить. Выводить я буду раз в месяц. Будет у меня как зарплата это 70-100 долларов, 150-200. Ну, По-разному все будет зависеть от курса. Итак, чтобы добавить данную монету в Metamask, копируем адрес контракта, переходим в Metamask, опускаемся в самый низ. Вот видите, выплата мне уже и пришла. Нажимаем вот импорт токена. Пользовательский. Вставляем адрес контракта. И здесь все автоматически прописывается. Так само на PancakeSwap. Вот, к примеру, у вас здесь нету AVR, да? Вы нажимаете, что там у вас BNB Boost. Вписываете адрес контракта и добавляете монету AVR. И теперь я спокойно могу вот данную монету вот продать. Выбрать вот, к примеру, AVR Максимум. Это вот 1,7 долларов Теперь, друзья, давайте сейчас приду в приложение и покажу вам само приложение, как там все устроено. Итак, я в самом вот приложении. Вот мой генератор, который я купил. Добывает он 115 AVR в месяц. Здесь вот показывает, происходит майнинг. Монеты добавляются. Стоимость в рублях ну и так далее, и здесь мы видим, он у меня на первом уровне данный генератор и я его могу здесь прокачивать вот здесь так само газ, нужно следить за газом когда, я так понимаю, заполнится до конца, данный генератор мне не будет приносить прибыль, мне нужно будет заплатить за газ вот видите, на данный момент это 0.03 АВР, амортизация так само нажимаем плюсик вот она стоит вот цена материалов получается 1.1 AVR. ну и так далее, Также вот мы можем его улучшить и здесь вот так само цены, вот, покупаем диск спиральный, он стоит он сколько-то там AVR цена вот подшипник, ну и тут вот, вообще прикольно сделано как, как в игре, как я раньше в гоночке помню играл и с каждым уровнем я улучшал машину. А здесь все за реальные деньги. Также вот здесь история транзакций. Минус 3 АВР. Покупка газа 0. Вот покупка газа. Вот я купил здесь газ 0.31 АВР. Ну и так далее. Настройки. Тут пароль можно изменить. История транзакций. А компании. И там, где партнерская программа, здесь у вас будет ваш личный код активации. Раздавайте друзьям, партнерам свой код, пусть регистрируются и зарабатывают вместе с вами. На этом все. Всем желаю хорошего дня, всем хороших заработков и всем пока.